Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы приехали на Уссурийский рынок и поснимаем, какие здесь цены так мы ну давайте э, покажем целом начнем с ли Корола королла филдер в принципе как мы сегодня здесь оказались да, вот эту машину нас попросил посмотреть наш подписчик он ему ее скинул это филдер 15 год автомобиль 4 воды он с таманками, он уже реставра стоимостью 765 тысяч рублей автомобиль проверен проверен и будет рекомендован к покупке если его купят поедем на нем сейчас во владивосток значит он целый с настоящим аукционным листом как я уже сказал 4 воды 4 воды друзья вот он его настоящий аукционный лист лежит так что вот, знаете кто-то многие там говорят в усирис как не приедешь там одной битью и так далее ребят ничего подобного везде есть честная машины вот она перед вами филдер 4 балла пробег 87 87553 километра была небольшая тычечка на заднем правом крыле заднее правое крыло оно подкрашено так по машине вопросов нету ну единственное туманки до да, туманки стоит кнопочка а туманочки уже установили здесь для 4 воды автомобиль абсолютно не ржавый темный чистый салон сзади естественно это подголовники подлокотник кармашков нету ветровики антенка кстати задняя дверь идет пластиковая на этих автомобилях камера заднего вида установлена штатная полочка в багажнике запаски на автомобиле нету идет идет ремкомплект зонкратным ремкомплект на месте ну и посмотрите состояние по низу до да, для автомобиля 4 воды что задняя часть автомобиля что по бокам вопросов здесь по ржавчине нет опять же если будем придираться да, то какие-то там мелкие рыжики мы найдем это в принципе это в принципе все мелочь ладно рядом стоит у нас toyota toyota prius 820 тысяч год не вижу год нет вот что то есть 2014 год все двигателя устанавливаются 18 кстати обратите тоже внимание да по сравнению с владивостоком как-то здесь снега снега все-таки выпало побольше он в обвесе на литье на зимней резине черный цвет полноценный полноценный гибрид естественно это уже идет это уже идет рестайл так давайте посмотрим дальше дальше вот видите по сугробам лазим кстати вот плюсовая температура начинает уже таять стоит toyota Spaid, коричневый цвет коричневый цвет четырнадцатый год полторашка стоимостью 560 тысяч рублей литье зимняя резина боковая дверь одна она сдвижная я всем рекомендую вот такой автомобиль для семьи как второй автомобиль в семье очень удобно поверьте реально очень удобно это и просторный большой салон. Но опять же, это небольшой расход топлива, полтора литра. Очень хорошие, надежные двигателя. Стоят на этих автомобилях. Далее стоит Nissan Note, а гибрид. Гибрид год я отсюда не вижу. 720 тысяч рублей. E-Power. Повторители, летняя резина, без лития, без ключевой доступ. Комбинированный салон. Переключатель скоростей да, коробки передач как на лифе. Сзади дворник, сонары, эти E-Power. Неплохая комплектация у автомобиля. Белый, перламутровый цвет. Мультируля у автомобиля нету. Итак, напоминаю, по стоимости. Кстати, датчик при столкновении установлен. Стоит автомобиль 720 тысяч рублей. Ладно, идем дальше, смотрим цены toyota pro Box в сером цвете автомобиль 4 ВД стоит 575 тысяч рублей он без литья как видите на летней резине зеркала заднего вида не в цвет кузова я вот хожу, падаю <смех> скользко давайте посмотрим по состоянию да вот эти автомобили они идут как рабочие лошадки то есть ну как в них постоянно постоянно что-то возят здесь обратите внимание на обшивку багажника практически нету царапин давайте посмотрим по ржавчине до да? ржавчины для автомобиля 4 воды ну как бы слегка да, такой я не могу сказать что он там сильно ржавый но немножечко немножечко его подули автомобили есть 4 воды есть передние привода. Автомобиль идет на автомате. Дверная карта, пластик, небольшая тканевая вставочка. И два идет электрических стеклоподъемника. Также есть где 4. Сзади, видите? Сзади, сзади идут весла. Есть где 2, есть где 4, есть где просто один стеклоподъемник. Регулировка зеркал. Вот удобная штучка под ручку, корректор фар, спидометр вот такого вот, такого вот плана. А, чем плюсом да вот эти вот старые кузова здесь идут здесь вот автомата новые пошли которые в рестайл там уже идут автомобили они идут уже на вариаторе вот за пробоссом у нас стоит toyota prius Alpha четырнадцатый год хорошая комплектация на литье но тоже на летней резине стоимости вот автомобиль стоил 800 850 тысяч рублей сейчас он стоит 810 тысяч рублей бесключевой доступ без ключевого доступа нету у автомобиль тоже открытый такой светло-серенький салон комбинированная дверная карта здесь вставочка под кожу здесь э, тканевая вставка здесь идет в пластик подстаканник у нас выезжает airbag верхний бардачок идет нижний бардачок лежит аукционный лист аукционный лист пробег 71 тысяча оценка 4 балла аукционный лист нужно пробивать центральная панель центральная консоль центральная до да, посередине а здесь какая-то ниша гнездо под прикуриватель две заглушки все зависит от комплектации что-то там может быть и e power EK PVR подстаканник бардачок открывается в бок далее второй ряд сидений в принципе все то же самое. Сидушки второго ряда сидений у нас ездят вперед, ездят назад. Спиночки у нас, естественно, регулируются. Вот таким образом они складываются. Ну и получается практически ровный пол. Почему практически? Потому что вот здесь есть небольшое расстояние при желании. Да куда-то едете, не знаю, там отдыхать на природу, покупаете себе матрас, кладете себе матрас, и у вас получается ровный пол в автомобиле. Присаживаться мы сюда не будем, потому что видите, что происходит на улице. Пачкать автомобили что-то не хочется. Камера заднего вида, метла. Это тоже у нас полноценный гибрид. Такие автомобили есть семиместные. Там немного измененная батарейка у нас идет. Кстати, в багажнике, в багажнике идет прикуриватель. Не прикуриватель, это вот знаете, пошло вот это вот понятие, а прикуриватель пошел. Это уже используется как розетка. Не знаю, фонари включить, телефон позарядить. Как-нибудь так бесключевой доступ из автомобиля. Кто как бы э, смотрит видео наши не только наши, да, наблюдает давно за японским автопромом. Японцы как-то вот знаете ушли уже от этих пепельниц в машине прикуривать или еще раз повторяюсь просто это просто идет розетка. Каких-то там рабочих автомобилях, да, остались прикуривать. Давайте посмотрим сколько по мест. Места довольно довольно много в Альфе. Плюсом у него идет у Альфа идут подушки безопасности в стойки. А здесь водителя в этой стойке в центральных стойках нету ну и в задних стойках тоже есть подушки безопасности так друзья пока смотрим кому нравится наш канал кому нравится японский автопром кто всегда хочет быть в курсе цен наличия автомобилей во владивостоке в уссурийске приморском крае не забывайте подписываться на наш канал 14 год 18 810 тысяч рублей давайте посмотрим настоящий полноценный джип ну как видите он на номерах это левый руль nissan 2006 год дизель автомат три с половиной литра он у нас задранный поднятый летняя резина рама давайте посмотрим по состоянию рамы видно да то что рама у нас не задувалась с ней ничего не делалось в салоне вижу лежит комплект комплект колес сзади установлен фаркоп двери а задние у него раздвижные то есть двухстворчат открывается влево вправо сзади метла колпак на запаске в принципе со стороны со стороны выглядит неплохо патрул сафари в принципе все одно и то же салон кожаный автомат как я уже сказал антенна выдвижная turbo шестой год три с половиной литра напоминает дизель 950 тысяч стоит такой автомобиль Примяха. белый перламутровый цвет десятый год полтора литра есть 18 с туманочками на летней резине без литья давайте попытаемся откопать ценник ценник ценник ценник Ценника нету, ладно, просто посмотрим, полюбуемся на автомобиль. Че любоваться без цены, да? Без цены, ребят, не интересно Комплектация F, климат-контроль. Пойдем искать, где есть цены на автомобиле смотрите нашли сложно было <смех> это сделать прошел вот ряд на да, видите везель стоит отвезли сколько здесь машин 10 стоит а, ни одной цены не было вот стоит prius в розовом цвете 14 год кстати его Вот этот prius по моему мы уже показывали снимались на четырнадцатый год аукцион эксклюзив он какой-то а, модный. у него стоечки регулируются. 999 тысяч рублей Заниженный. не стоечка а подвесочка у него регулируется по высоте там как-то по стойкам все это дело делается. Ладно, рядом стоит fit в черном цвете. Мультируль не полный, только управление управление музыкой. 500 так не вижу, да, 540 тысяч рублей стоит вот этот фит. Я так понимаю, он простой. 1.3. 1.3. Не гибрид. Рядом стоит Nissan, Nissan No. Движет датчик при столкновении Автомобиль 17 год. Сонары. 1.3. Туманах нету. Фары линзованы на летней резине без литья. 560 рублей стоит вот такой вот замечательный замечательный автомобиль еще один рядом стоит это уже ребят девятнадцатый год 1 и 3 650 тысяч стоит автомобиль он тоже без литья тоже на летней резине смотрите какие сугробы здесь по усирюську навалила сзади санары установлены вот что у нас еще тут интересного есть давайте так да вот не знаю может там кто не верит что цен нету аква стоит аква четырнадцатый год аукцион статистика цены нету а, порты стоит полтора литра четырнадцатый год цена не указана. еще один но стоит пятнадцатый год пятнадцатый год цены тоже нету Toyota Widz Toyota WIZ шестнадцатый год 4 ВД, 95 лошадиных сил. Цены тоже нет Видите, вот сколько 3-4 автомобиля прошли без ценника. столько, чем удобно, потому что ну реально там практически на каждом автомобиле, на каждом автомобиле висят ценники. Nissan 16-й год комплектация 1 XDIK S, двигатель, турбокомпрессор 98 лошадиных сил, цвет серебро, кнопка старт-стоп, климат-контроль, контроль, контроль траектории, движения, приближения с препятствием. Да, вот он, датчик, установлен. Сонары, камер полка полка в багажнике про боксы соксиды цены тоже нету ладно давайте идем дальше искать цены Toyota премию прям прямяха леончики называют их 14 год это мотор уже по моему там снимали да где-то полторашечную это мотор уже 18 а камера руль косточка светлый салон туманки 970 тысяч стоит автомобиль в зеркалах заднего вида поворотники тоже летняя резина летняя резина до да, полный мультируль вариатор а, В задних этих самых а, в заднем как он называется господи забыл задние подлокотники два подстаканника иксовая комплектация двигатель уже в мотик это бесступенчатая система подъема клапанов toyota паса зимняя резина на литье на родном Бордовый такой цвет, ручки белые, бесключевой доступ. Передний салон идет диваном, автомобиль идет на климат-контроле. Для пасеков это. Ну не то, что это редкость, да, на климат-контроле автомобили сразу автоматически дороже. Хановская комплектация, фары линзы, туманки 415 тысяч рублей. Стоит вот такой замечательный. Замечательный автомобиль. Рядом еще стоит один пасик, пятнадцатый год. Моторы на них устанавливаются 1 КР литровые. Такие же моторы устанавливаются и на вицах. Трансмиссия идет вариатор. Туманки голубенький цвет, голубенький цвет. Ну и фарам. Да, смотрите разницу. Вот давайте я вам вот так покажу. Вот так и вот так разница литровый мотор сказал цена цена цена 410 тысяч рублей тоже на климат-контроле передние сидень идут тоже диваном летняя резина еще одна стоит это уже шестнадцатый год автомобиля 505 тысяч рублей. Датчики при столкновении начали ставить на эту машину. тумана нету, летняя резина, бесключевой доступ, светлый салон. Вот видите, рестайл, да, он уже по-другому выглядит и по салону, и по салону, ну и по климат-контролю. Автомобиль, автомобиль, к сожалению, закрытый. Ну и соответственно изменилась задняя часть автомобиля тоже. Стала она немного другая. Да не то что немного, да вообще, в принципе автомобиль изменился и по внешнему виду, и по салончику, в том числе вот кстати кстати филдер вот сергей там переговоры сейчас ведет филдер был отрекомендован к покупке филдера покупает сейчас вот решаем вопрос перевода денег и погоним филдер во владивосток так, это у нас стоит Аква в красном цвете, в красном цвете, аукцион 4 балла. Неинтересно, это Аква, потому что на ней нету цены. Вот этот автомобиль нам интересен. Аква в желтом цвете, 14 год, полтора литра, мультируль камера, без пробега 555 тысяч рублей. Стоит вот такой вот замечательный автомобиль на летней резине, на светло-черном салоне, комбинированный салончик. Тоже полноценный гибрид автомобиля, идут только передние только передние приводные, камера заднего вида установлена. И только полуторалитровые. сакова стоит у нас Mazda. Mazda. А, 725 тысяч рублей. Что это такое Excel? а Mazda 3, да. Полтора литра, шестиступенчатая коробка, камера, 725 тысяч рублей. Ну, мазда все-таки, вот знаете, мне э, и во Владивостоке Мазды понавезли, и по сирийску смотрю, их тоже, тоже поднакидали. Мазда, вот чем мне нравится, морда у не такая хищная. Прям выделяется. Из потока автомобилей. Фары линзы, туманки, литье, летняя резина. Я так понимаю, это плё... Нет, это не пленка, это накладка. Японец повесил себе накладки, сделанные под карбон. бесключевой доступ. Обратите внимание, вдоль стекол, да. По длине, практически по всей длине, идет хромированная накладка. А кстати, да, многие задают вопросы. Японская тонировка. Друзья, вот это вот это, это не пленка, да? это идет напыление называется это защита от ультрафиолета Видите, mazda 3 ну и сзади вот такие задние стопорения плавные переходят на багажник на крышку багажника тоже очень красиво смотрится накладка конечно налепить сюда можно что угодно да сейчас китайцам приходишь на китайский рынок чего там только нету но поверьте японское качество это есть японское качество то есть и само качество материала и того как ну вот мы сейчас с вами разговариваем про вот эти накладки как они смотрятся как они будут выглядеть на автомобиле ну разница конечно конечно ощутимо кстати вещь это не из дешевых вот вот такая вот накладочка именно японская она может стоить она может стоить и стоимость может доходить там вплоть до до 5000 рублей что конечно не дешево ладно идем дальше Ребята, в комментариях кто-то написал, опять прошел, прошел мимо Вингровода. Вот нашли Вингровода, подходим. Ценника не видим, видим 15 год, полтора литра, весь целый М. Есть статистики написано. Посмотрите, полюбуйтесь. Как бы читаем абсолютно все комментарии, абсолютно всем отвечаем по Ватсапу, стараемся. Еще раз напоминаю, те, кто обижаются, да, кто позвонили ночью, в 3 часа ночи, разбудили. Отвечаем сонным голосом. Перезвоните, пожалуйста, утром. Утром никто не перезванивает. Либо ночью приходят смски по WhatsApp. И куча там. Я э, не знаю, один человек задает вопрос, да. Естественно, мы спим, мы не отвечаем. Он начинает долбить, спрашивать, почему вы мне не отвечаете. Вы говорите, что всем отвечаете. Утром мы ему отвечаем, утром мы ему отвечаем. Он пишет: Спасибо, не надо. Ладно, вот немного. Послушали, да, от нас мы вам высказали. <с> я надеюсь, э, наш подписчик, кто писал про Венгровод, посмотрел, полюбовался. Только не пишите, что цены нет. Вот просто, вот вспомнил про нашего подписчика, что он хотел Венгровод посмотреть. Я снял для него Венгровод. Ладно, идем, идем дальше, смотрим, ищем э, Nissan days rooks все, как вы любите: фары, линзы, раздвижные двери, туманки, литье, 4 камеры, летняя резина. Лежит аукцион, автомобиль без пробега, электродвери. камеры, я говорю, как, как, как вы все любите, да, камеры кругового обзора. Боковые двери идут сдвижные. Переднюю часть автомобиля покажу: дверная карта пластик, тканевая вставка, дверная карта комбинирован нижний бардачок. Сверху полочка подстаканник выезжает. Смотрите, вот э, кейкарчик, да, такой у него панель вот этого торпеда, она практически ровная. И, кстати, сверху у него, сверху у него, ладно, туда мы залазить не будем. А, бардачок идет, климат-контроль, мультимедиа система, передний а, салон, не салон, а переднее сиденье у нас тут диваном. При желании можно отсюда пройти туда, либо наоборот. А, кожаный руль. Сейчас мы туда вернемся, посмотрим с вами заднюю часть автомобиля Nissan Days, Days Rus, комплектация, Highway Star. Вот смотрим кожаный руль сиденья кстати у нас регулируется электродверь слева смотрите японец какой молодец сделал два разъемчика сюда вывел это ну, однозначно японец сам дело в комплектациях я, я такого не видел здесь подстаканник у нас тоже идет выдвижной ну, что вам еще показать кнопка старт система говорил мультимедиа система сзади печка дуйка очочница вот она как-то знаете нестандартно придумана обычно вот она располагается где-то здесь здесь она встроена вот сюда и нереально высокий высокий потолок в данном автомобиле и также 2014 год 07 стоимостью 390 тысяч рублей Nissan DS, автомобиль 2015 года, тоже Кей Кар. Пробег у него 70 тысяч, стоит машина 400 тысяч рублей. Цена нету, цены нету, да. Но нам озвучили ценник. У него туманочки он на литье, на летней резине, повторители. Черный салон, автомобиль идет на климат контроле передние сиденья тоже идут диваном. Верхний бардачок. Так, у него лежит. Лежит аукционный лист. У автомобиля идет замена капота, пробег 72 тысячи километров. посередине идет подлокотник. второй ряд сидений, кстати, второй ряд сидений, да, он здесь двигается. оба неудобно, ребятки, мне одной рукой двигать, но ничего. двигается либо получается у нас увеличивается багажное отделение, да, либо у нас увеличивается второй ряд для задних пассажиров заднее сиденья у него тоже тоже складываются давайте знаете что сделаем то есть многие тоже просят показать да вот посмотрите на меня вот я стою рядом с кейкаром да где-то он мне по шею вот кстати много кейкаров стоит просто прикиньте да какие они по размеру потому что я понимаю многие многие покупают автомобили просто именно просто по телевизору посмотрели и все, да. Вот этот уже Руксик, он такой идет, идет повыше. Давайте посмотрим просто на наличие, на, на, на наличие кейкаров. Вот этот Рукс, Рукс, если не ошибаюсь, стоит он 390 тысяч рублей. toyota Приус, Альфа автомобиль 2012 года, комплектация попроще, фары не линзы, но цена, ребят, 785 тысяч рублей стоит такой автомобиль. У него еще крыша, крыша в снегу. Вот с ребятами разговаривали сейчас, короче говоря, они вот только сегодня почистили, да, у них здесь работали трактора, вот прям по рынку ходили ездили убирали снег навалило говорят сантиметров 30 снега honda fit shuttle гибридная версия 2014 год это автомобиль уже рестайлинг круиз-контроль 580 тысяч рублей стоит вот такой вот автомобиль дальше стоит toyota wish toyota wish это уже рестайл хотел сказать датчик при столкновении на этих автомобилях датчиков при столкновении нету стоит просто японский регистратор привоз 4 ноября цены к сожалению нету на данном автомобиле рядом рядом стоит toyota сайт красный цвет туманки 1 миллион 190 тысяч рублей жешная комплектация штатный монитор камера заднего хода с траекторией движения ветровики литье ручки хром ручки хромированный пробег тысяч по низу идет хромированная накладка ручки вот они хромированные сиденья тоже идут у нас комбинирован он вообще в сугробу, назовите, уехал Ладно, 1 миллион, 1 миллион 190 тысяч рублей стоит вот такой вот замечательный автомобиль. Это гибрид, друзья, это полноценный, это полноценный гибрид. Ладно, что у нас еще есть? X-Trail тоже красный цвет, цены у нас нету. Forex 13 год, датчики при в принципе, все есть. Цены, цены тоже ценника у нас здесь нету смотрите вот нашли еще два интересных автомобиля да, для вас такие автомобили не знаю почему везут их как-то вот мало два Венсиса, один в черном цвете другой в белом цвете ценника к сожалению здесь нету да, но мы просто с вами посмотрим на внешний вид автомобиля кстати вот как говорил до да, трактора бульдозеры вон они ходят ходят чистят снег видите да сколько снега сколько снега навалило ну и также стоит стоит bluebird силфи ЕВД, автомобиль 4 воды сзади стоит электромотор и вот он стоит 3 3 авенсис комфортабельный автомобиль он сравним наверное с каким-нибудь с каким-нибудь крауном а, миллион сто, ну, это не имеет это не цена миллион 196 сынок цены к сожалению нет вот стоит x-trail 31 в черном цвете 1 миллион пятьдесят тысяч рублей honda honda step wagon минивэн 2015 год объем двигателя полтора литра 990 тысяч стоит вот такой вот автомобиль комплектация конечно не самая крутая мультируль есть климат есть в принципе в принципе ребята все есть на этом автомобиле задняя дверь открывается в двух положениях наверх и в бок кто не знает без литья без литья на летней резине без ключевой доступ в автомобиле тоже имеется honda freed в синем цвете в таким как-то знаете он фиолетовым цветом отдает 11 год полтора литра 575 тысяч рублей в этом автомобиле в этом автомобиле три ряда сидений вот смотрите стоит nissan la Fiesta, да когда-то их было много вот как-то тоже вот эта модель она не прижилась да, у нас Лафеста она стала более как сказать такой округлой, полукруглой Предыдущие кузова были более такие продольные, квадратные. Вот значит, данный автомобиль, он двухлитровый, стоит он 750 тысяч рублей, на литье, на летней резине, по бокам весы, по бокам весы климат, контроль. И в этом автомобиле, в этом автомобиле три ряда сидений. Да, комплектация Highway то есть Highway да они идут комплектации с обвесами мультируль черный салон и так солнце светит ничего не вижу 12 год 750 тысяч рублей стоит вот такая вот Лафеста. Смотрите, стоит такой спорт спорткар до да, лошадей наверное 300 в нем на литье на низкопрофильной на низкопрофильной резине красного цвета даже есть датчик при столкновении стоит наверное под миллион. Ладно, это была, это была шутка, стоимость неизвестна, но тем не менее, это альта, альта и смотрится довольно-таки неплохо со стороны Энд charge Да, кто бы хотел себе приобрести такую гонку. Очень, очень интересный кейкар. Ну, не, не то, что вот альт, да, вот именно в таком цвете, как и сразу красил. Ладно, рядом стоит Nissan Куб, Тоже очень много людей просят показать данный автомобиль такого цвета он какого-то непонятного шоколадного с белой крышей 495 тысяч стоит автомобиль он реально похож на кубик многих многих пугает его внешний вид туманки установлены кстати вот крыша белая да ручки белые зеркала белые белое литье многих пугает внешний вид автомобиля но поверьте автомобиль очень комфортабельный кстати чехлы у него такие кожаные установлен даже вот ну, кстати я, я не могу сказать их это или нет потому что машина закрыта по моему это даже даже идут сидушки у вот него такие родные короче говоря ребят автомобиль реально очень комфортабельный в нем очень много места знаю автомобиль нравится вот смотрите забираем сейчас фильтр дальше поедем банк получать деньги но какая здесь система по сравнению зеленка то есть зеленка да там каждый день каждую неделю платится а за автомобиль платишь за стоянку здесь за стоянку платишь на выезде. То есть вот вот такой билетик. Да, здесь штрих-код. Вот мы выезжаем. А, и при выезде, неважно, сколько машина простояла. День, два, три, хоть она год простоит, вам придется заплатить а, при выезде. Напомните, сколько мы платим здесь сейчас? где чем-то. Вот сейчас платится тысяча с чем-то. Я так думаю, стояночка стоит здесь порядка. Где-то. 120 там 150 И рублей то есть берется вот этот чек да сверяются документы сверяется номер кузова ладно в общем заплатили за стоянку 1000 1800 рублей блин ребята вот чем неудобно да, покупать машину в другом городе Замутили такую тему нужно ехать в звербанк вот он едет нас филдер которого которого купили продавец едет на филдере время 4 часа через час закроется авторынок вот это личная машина продавца то есть посадили меня на личную машину продавца чтобы он свою машину смог забрать сзади где-то едет серега короче говоря едем на трех машинах снимать деньги вот видите уссурийск езжаем в город снимаем деньги и забираем забираем вот этот вот филдер кстати авторина кусту да он находится если мы едем с владивостока то он находится на въезде в уссурист если мы выезжаем с уссурийска то естественно он находит на выезде ну и допустим если вы едете а, по федеральной трассе как допустим с хабаровска она вот идет а, там по правой стороне по правой стороне то рынок у вас остается в стороне нужно немного поворачивать кстати едем на пробокс вот э, год какой я сейчас не скажу но я вижу то что это дори style Вы знаете такой рабочий автомобиль рабочий автомобиль но в принципе мне нравится то есть допустим даже по той же самой езде да вот я сейчас еду на этом автомобиле в принципе мне удобно обзорность великолепная, все видно а, объем двигателя полтора литра но он довольно таки резвый то есть, ну, я не могу назвать. Да, вот сейчас идем с вами там 70 километров, то что это крейсерская скорость. Крейсерская скорость, я думаю, где-то километров 110-120 для этого автомобиля. Давайте немного посмотрим на дороге. Как я уже говорил, да, в Усыриске выпало побольше снега, реально побольше, чем во Владивостоке. Понятно, то, что он уже растаял. Но ну, вот если, допустим, посмотреть, он на поля, да, на ту же самую обочину Вот здесь вот куча куча лежат видно то что все-таки побольше а, проезжаем заправка н.к. альянс сейчас посмотрим сколько стоит бензин в городе уссурийск и кстати больше хочу сказать в уссурийской дороге они почищены лучше 95 44 72 92 бензин стоит 43 60 диз стоит ровно ровно 50 рублей так вот к дорогам во владивостоке как-то вот ну если честно не особо они были почищены вплоть где-то до наверно до надежинской до да? надежинская это ну, там свой муниципальный округ там как-то вот ну, реально реально дороги а, начали чистить то есть ну грубо говоря федеральная трасса наполовину до а, до Уссурийска была нечищена, чищена да Многие жаловались то, что там гололед, очень много снега и так далее. А потом вплоть до риска чисто аккуратно, то есть снег, снег посметали на бочину. Вот, ну что еще сказать? Въезжаем уже при, в... ну как бы в риск въехали, да, какую-то в какую промзону. Сейчас въезжаем уже в сам город. Дорогу, как мы немного знаем, вот идет на объездную идем на объездную Кстати, вот заправка Роснефть, это что Альянс, да, что Роснефть, это больше всего у нас, наверное, по городу таких заправок. 92-й на Роснефти 43-60, 95-й 45-10, дистоплива 48-85. Ладно, сейчас ведем уже непосредственно в сам город, да, там немного поснимаем. Может быть, кому-то это будет полезно, кому-то это будет интересно. Проезжаем еще одну заправку. Это НК Усури. 98-47-25. 95-44-65. 92-43-55. Дистоплива 49-49-55. Едем, едем по обездной. Вот у да, основная часть города у нас с вами находится вот э, по левой. По левой стороне. Вы знаете, у Сырис такой город, ну как-то вот наполовину. Я, я не могу его назвать деревня, да. Это не то, что деревня, но вот а, очень много а, вот как бы не то, что частных домов, да, и коттеджей. И в том числе, в том числе частных домов вот прям посреди города. А, я сейчас не знаю, в каком банк поедем. На обратной дороге, на обратной дороге я попытаюсь вам все-таки заснять, заснять, показать. И у него вот такое своеобразное движение по полосам, как бы, ну не как во Владивостоке. То есть, допустим, если а, две полосы, да, вот эта левая полоса только налево, а правая полоса только прямо. Вот тем, кому нужно поворачивать налево. Они, хоть пробка будет, но они все равно будут стоять именно в этой левой полосе. То есть они никогда не поедут по правой полосе без пробки, и потом резко повернут налево. Еще вот у них почему-то такая манера езды. Они вот как-то, знаете, ну вот ну не любят пропускать. Если во Владивостоке ты ездишь, как-то, ну там, не знаю, поморгал, там, посигналил, э, ну все равно как-то людей людей пропускают. Здесь вот они вот как-то вот прут прут пруд и пруд. Какая-то вот, не знаю своя манера езды хотя наверное в любом городе в любом городе присутствует э, своя своя манера езды друзья ну хотел показать вам немного дороги до да, святой суетой пока пока сняли деньги а в одном не было банки во второе пришлось ехать вот уже видите да что у нас на улице получилось уже темно вот но а зато бонус такой да по моему какое время суток автомобиль мы вам еще не снимали а, вот кстати забрали забрали филдера да а, посмотрите как он не знаю как он мигает как он светится то есть в принципе сели мы в автомобиль до да, в темное время суток а, вся информация которая у нас здесь есть все прекрасно видно все доступно естественно у нас светится мультимедиа система подсвечиваются кнопочки а, климат-контроль да вот видите вот эти вот крутилочки циферки все это дело подсвечивается, вот это светится, это э, система платных дорог, туда вставляется карта, потому что японцы тоже ездят по ночам, также подсвечиваются у нас селектор переключения передач, ну не селектор переключения передач, да, а вот эти сами буковки R, там P, N, D, S, все это прекрасно видно, вот подсвечивается у нас отключение антипробуксовочной системы, с правой стороны видимо с вами подсвечивается корректор фар, кстати корректор фар, корректор фар он должен всегда стоять на нуле а сейчас поедем дальше попытаемся посмотреть как он работает ну и подсвечивается у нас с вами регулировка зеркал центральная панель ну, видите да то что а, ободок такой вот как бы красненький красненьким отдает и спидометр в принципе все видно видно удобно а, и доступно Ну, что сзади происходит кликаться мы не будем хотя в принципе сзади там подсвечиваться можно сказать можно сказать подсвечиваться нечему на машине установлена зимняя резина на улице плюс 5 градусов но все равно знаете так вот скользко быстро ехать не будем я думаю будем идти где-то обычно нормальная скорость там 90 100 километров в час в принципе дорожные условия дорожные условия они позволяют разгоняться там до сотни сейчас объедем Акву разгоняться смотреть сколько он там секунд разгоняется до 100 километров в час мы этого тоже делать не будем наверное просто покажу вам как работает корректор фар ну и посмотрим посмотрим с вами расход топлива по трассе вот бензина уже нет ну как нет я думаю там осталось литров 10 нам хватит я думаю до кипериса мы доедем это где-то где-то наверное километров 40 езды там мы с вами заправимся останется еще километров 40 езды скинем на 0. скинем на ноль и посмотрим сколько кушает автомобиль видите раздольная 23 ну, до да, то километров 40, нам так и ехать а, и посмотрим сколько кушает автомобиль в принципе на разгон идет неплохо неплохо разгоняется единственный опять же я не могу назвать это минус да это свойство данного автомобиля свойство коробки передач то есть вариатора когда даешь газ вот опять газ даю да он начинает реветь это что филдер это что акцию они ревут вот практически уже выехали с города усуриск вот видите впереди светится светится заправка это авторынок и вот смотрите на газ давлю да? эко пропадает газ отпускаю появляется эко то есть автомобиль едет в экономном режиме вот авторынок пошел пошел на левую сторону бензин на авторынке 95 44 50 92 43 47 стоит ладно давайте едем дальше Хочу сказать, да, добавить, что в такую погоду очень неудобно ездить, потому что ну, вот это вот слякать, машины обгоняешь, грузовики проезжает, все на лобовое стекло. Короче говоря, надо, чтобы обязательно была, была стекломовающая жидкость. Вот, ладно, вот проехали сколько там уже километров. Да? Кстати, на улице похолодало на 1 градус, в Усыриске было 5 градусов. Сейчас, как вы видите, на экранчике да, 4 градуса. Кстати, свет у нас потух по дороге. А, и показано показано то, что нам осталось проехать 7 километров. Но ехать нам еще где-то километров, километров 15. Вот у нас загорелась уже лампа. А, и получается стрелка. Ну, практически все. Вот она практически уже на нуле. То есть идем 90-100 километров в час. Экономим бензин. Смотрите, вот на данный момент, да. А, так, сейчас найду. На данный момент показывает расход топлива 10 и 3 то есть что такое 10 и 3 это на 1 литр мы проезжаем 10 километров грубо говоря 300 метров да а, но этот автомобиль он стоял на рынке его заводили его заводили поэтому я думаю расход показывать здесь немного не коррект смотрите вот машины встали да на дороге вообще не видно то есть хоть там а это авария какая-то была да там, по моему airwave разложился хоть аварийкой мигает все равно освещение вот дорогу новую новую дорогу да делали мы проехали там освещение было еще как-то более-менее нормально здесь что-то ну вообще какая-то жесть уходим на правую полосу вот поедем по правой по правой стороне ну короче говоря расход топлива посмотрим именно по трассе сколько сколько нам а, покажет что-то полиция у нас мигалочка едет что едет непонятно идут 80 90 по правилам едут притормаживают ага я пытался их обогнать а там что-то непонятное у нас Но знаете вот мы сегодня ехали сюда вот этого не было что-то делают делают делают. сейчас посмотрим что здесь делают да ну нафиг что дорогу что ли дело дорога то мокрая да да пригнали каток на улице 4 градуса кладут асфальт вот интересно как они будут ехать не все он набрал крейсерскую скорость товарищ милиционер 90 километров в час Ну как бы ладно обгоним его немного Я думаю, ругаться они не будут на нас. Товарищи, милиционеры. Товарищи полицейские, а не милиционеры. Друзья, ну вот доехали до заправочки. Заправляем 92 бензин, стоимость 43-43 рубля 55 копеечек. Сейчас на тыщенку заправимся и поедем дальше. Машина вот в таком вот состояние была чистенькая была чистенькая стала немножко грязненькая смотрите машинку подзаправили подзаправили сейчас скидываем а, километраж скинули на ноль вот сейчас он будет показывать а, сколько автомобиля расходует топлива Ну ему нужно какое-то время настроиться сейчас он будет показывать не точно ну ха -ха, я бы тоже согласился бы да на 1 литр проезжать 54 километра вот на этом мы идем накатом 60 километров в час. Тут э, въезжаем в населенный пункт. Вот поэтому скорость небольшая. Вот видите, упала меньше. В общем, давайте сейчас проедем. Километра 3 да, он уже стабилизируется, будет показывать э, более нормально. Так, сейчас мы перестроимся. Дорога жесть, конечно. Вот э, где она освещается, еще более-менее нормально ехать. Вот повторяюсь, да. Где освещения нету, ну, но реально не видно, ничего не видно видимость постоянно пользуешься вот этой вот мывайкой стекло постоянно моешь вот. ладно сейчас проедем камеру включу и посмотрим расход топлива смотрите у нас делают лейра все как в Японии а, повыставляли знаки вот стоит УАЗик стрелочка скорость 40 километров в час на вот этой на вот этом участке дороги а, постоянно бьются машины вот но я скажу сделали довольно таки много вот этих вот лейров. они получаются когда их сделали была старая разметка и э, вот эта левая полоса но она оказалась в два раза меньше тут я не знаю народ ездил блин щемился щемили народ перерисовали разметку то есть ну старую просто тупо закрасили черной краской нарисовали нарисовали новую разметку вот пока едем вот 16 4 показывает смотрим дальше наблюдаем вот едем, да, пробка. Пробка образовалась из ничего. Она довольно-таки длинная. Уже километра, наверное, где-то 3 на длится. А все из-за чего? Из-за того, то что перестал работать светофор на федеральной трассе, да. И вот народ поворачивает и может повернуть. смотрите по трассе по трассе расход показывают 15 3 то есть на 1 литр мы проезжаем 15 километров. сколько это получается 7 7 с половиной литров по трассе до да, для удобного автомобиля в принципе я считаю это достойно пишите в комментариях что вы считаете по этому поводу вот переехали дефри седанка, ну можно сказать уже практически практически приехали в город температура 4 градуса сейчас вот э, на стоянку едем по городу все равно скорость будет поменьше будут подъемы спуски то есть газ тормоз э, я думаю расход да не думаю а что говорить думать в любом случае расход по городу э, он будет будет больше сейчас конечно полноценный расход по городу мы не узнаем потому что на автомобиле нужно покататься но я так думаю где-то 10 литров он будет кушать. Кушать по городу. какая-то авария, кто-то поролся, да. он видите, какая пробка у нас образовалась. Да, все товарищи едут из города, вот по той стороне. Ну, мы, естественно, едем по направлению. Едем по направлению в город. Я вот все еду, еду и думаю, не закончилась бы у меня жидкость на лобовое стекло мыть. Потому что, ну, реально жесть без жидкости, особенно когда вот эти фуры едут, там или ты фуру обгоняешь, для тебя фура там какой-нибудь грузовик, автобус обгоняет, прям все вообще. Все стекло. Сейчас вот видите, в город въехали, да здесь э, освещение есть, в принципе дорогу нормально видно, а местами бывает проезжаешь по трассе ехали, ни хрена не видно. Посмотрите, какая красота у нас здесь. новый торговый центр последний нет не, не последний торговый центр это калина мол у нас построился это седанка седанка сити а, вот ну, грубо говоря самый большой торговый центр в городе это у нас калина мол и седанка седанка сити так ну что приехали в город в город в городе пробки а, навигатор показывает 7 баллов только что было 8 и ехать нам 9 километров до да? до дома до стоянки 25 минут вот то ли какая-то предновогодняя суета начинается то ли то что снег был вот этот вот хотя в принципе дороги по городу ну вот видите да уже дорогу утром уезжали было конечно хуже вот ну и соответственно расход у нас сейчас будет э, прибавляться да вот 15 15 6 показывает как бы навигатору верить нельзя Показывает нам 24 минуты. Я думаю, будем ехать минут 40-45. Как минимум, по этим пробкам. Друзья, ну вот мы и приехали. Значит, расход по городу 14,9. 14,9. Но это неправильно расход топлива, потому что мы все-таки ездили по трассе с вами, да, проехали 100 километров. Вот, ну, как я уже говорил, как я уже говорил. В городе расход топлива будет порядка, наверное, 10 литров. Это у нас по Владивостоку с нашими сопочками. Если вы живете где-то на равнине, то там будет расход намного меньше. Давайте я вам постараюсь показать, как работает корректор фар. Да, вот стали вот так на снежок. Смотрим. Вот сейчас он стоит на нуле. Обратите внимание сейчас на фары. Видите? то есть поставил я на пятерочку фары светят под нас ну естественно удобнее ездить когда они светят подальше да то есть опять ставлю на ноль видите фары фары поднялись ладно на сегодня все будем заканчивать кому понравилось это видео не забываем обязательно обязательно подписаться на наш канал ну и как обычно поставить лайк камеру на себя направил я думаю в темноте ничего не видно все всем пока Друзья, ну и под конец видео давайте сделаем, давайте проведем с вами розыгрыш. Напоминаю, разыгрываем японскую магнитолу. Вот, затягивать не будем. 1262 комментария, мне повезет. Поехали. А магнитолу отправляем за свой счет в абсолютно любой город. Победитель должен быть подписан на наш канал. Это самое главное условие. А Михаил Степанкевич, спасибо за ваше видео. Хабаровск, 77.13. Подписка, подписка оформлена. Михаил, поздравляю! Выиграли японскую магнитолу. Вот, выходите, выходите с нами на связь, пишите нам адрес, мы вам ее отправим.